Коллеги, всем доброе утро. Меня зовут Павел Иванов, я продакт-менеджер по гарнитурам E-Link. Рядом со мной находится Стивен, представитель от вендора. И сразу же, наверное, передам слово Стивену, для того, чтобы он рассказал про компанию E-Link и про достижения, которые компания E-Link получила в этом году. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Стивен, директор по продажам E-Link отвечая за рынок России и Центральной Азии. Очень надо познакомиться с вами. Да, ну e Link ведущий мировой поставщик покрывающий все корпоративные решения UCNC. 21 год у рынка. В этом году европейские и американские производители ушли с российского рынка. И e Link качественную продукцию партнера для того, чтобы заменить обесценить а e Link по производству профессиональных устройства для совместной работы очень быстро растет. Но профессиональные календуры уже являются одной из трех ли, линий стратегических продуктов. С 2020 году на да, e поступил первый как асуар календуры. Да, и с 2020 году да, выпуск, выпуск да, проводные календуры с разъемными USB и RG. в 2021 году и e Link до да, выпуск выпуска без проводных Tech, и бизнес сегмент календуры очень быстро растет. И этом году 2022 году и e Link еще выпускает Bluetooth календуры, представляет полную линейку календуры. Но я я хочу немного рассказать на этом году третий достижения и e Link на этом году. На этом году e получил очень большой результат, например, на Цифон, на проверение. на этом году продаж вырос примерно уже на 66% гос на год. Сейфон и ринг у России в этом году составляли почти 60%. процентов, у мира первое место, у России первое место. А по для видеоконференции в этом году продажи выросли ну, примерно уже, так, 65% год на год. Самый быстро растет у нас направление профессиональные устройства для совместной работы, например, наши календуры, наши веб uh, камеры. В этом году очень сильно вырос на 200% курс на год. Поэтому я очень надо, что участвовать на выборах в чтобы представить наши новые культуры А дальше я передаю нашим коллегам Павелу, представить наши культуры в гарнитуре. Да, спасибо, Стивен. Да, перейдем к гарнитурам. Напомню, что компания E-Link направление гарнитура сейчас одно из трех стратегических направлений, и сама компания растет достаточно быстро. Отмечу, что у компании E-Link сейчас представлены все виды гарнитур, которые сейчас требуются для персонального использования, для бизнеса, для собственного использования или там, использования дома, то есть для всех сфер. То есть там как и для колл-центров, так и для работы где-то даже в движении. Вот. Но сегодня более подробно мы остановимся на Bluetooth гарнитурах, которые вот максимально универсальны сейчас в использовании и можно использовать и работать практически там в любом месте, где это необходимо. Флагманская линейка Bluetooth гарнитур серия BH. Модели у нас представлены трех видов. То есть это идет первая BH-72 Light, BH-72 и старшая модель BH-76. Обратите внимание, что все вот эти вот конфигурации они у нас э, представлены в двух цветах, черный и светло-серый. То есть вот так вот вживую я вам покажу, здесь вы наблюдаете черный цвет и вот такой вот э, светло-серый, немного приближенный к белому, к молочному такому цвету, светлая гарнитура. Есть вариант э, вариация выбора и использования. То, что сейчас нужно для того, чтобы использовать в и для тех, кто использует мобильный телефон как основное устройство для работы. Здесь отмечу интересную нюансы то, что выгодно отличает нас от конкурентов, это микрофон, который выезжает, имеет автопарковку. Во время ношения вы можете принять вызов вытягивая именно микрофон из своего места, у вас автоматически идет ответ звонка. Если вы его обратно закрываете, задвигаете обратно на автопарковку, у вас включается режим mute. Максимально удобно для того, чтобы вести голосовые разговоры, прерывая прослушивание музыки или просто для работы. Конфигурации таких гарнитур бывают двух видов. То есть бывает либо просто гарнитура, которая идет у нас с зарядкой в виде провода, как представили, и еще вот бывает вот такая вот зарядная станция которая выглядит как эстетическая подставка, так и работает как беспроводная зарядка именно для гарнитуры. У нее есть чаша для зарядки, то есть вот в таком виде это все выглядит. Также вы можете это все лицезреть на самом слайде. Отмечу важное отличие, что есть модель BH72 Lite, которая не поддерживает беспроводную зарядку. Это ее единственное отличие от модели просто BH72. Ты... И... Здесь, что интересно, то что вот эта вот беспроводная станция, она поддерживает стандарт QI, то есть можно заряжать не только гарнитуру, но можно заряжать еще и телефоны, наушники, часы, все, что поддерживает беспроводный заряд. Удобное универсальное устройство для рабочего места. Также отмечу, что в целом сами гарнитуры серии BH, относительно даже конкурентов, имеют самый емкий аккумулятор, при этом они не тяжелые. Вот. и отличается тем, что достаточно продолжительное время работы, то есть до 35 часов работы в режиме активного использования и в режиме 28 часов, если, соответственно, активно пользуетесь прям вот постоянные разговоры. Старшая модель BH76, как раз вот ее показываю живую. Присутствует аудиокодек Hi-Fi уровня APTX для того, чтобы слушать музыку в точных деталях для того, чтобы наслаждаться именно высоким уровнем и качеством звука. В музыке, потому что здесь нужно понимать что здесь идет позиционирование уже не, не сугубо профессиональных гарнитура ну и как профессиональная гарнитура так и музыкальная гарнитура то для того чтобы можно было отдыхать во время там отсутствия каких-то конференций и так далее но еще интересный нюанс интеллектуальная система шумоподавления она у нас представлена в четырех режимах то есть есть режим полностью прозрачный прозрачный для того чтобы разговаривать, и уже более сильная система шумоподавления, то есть именно уровень шумоподавления выше. То есть для чего нужна такая градация? То есть в первую очередь, первое, для того, чтобы зайдя, например, там в кафе, можно было не снимая гарнитуры, даже не выключая музыку, перейти в этот режим, и можно было свободно разговаривать. То есть у этой гарнитуры присутствуют внешние еще микрофоны вот, для того, чтобы улавливать еще внешние звуки и либо с ними бороться, то есть глушить полностью ненужные звуки, либо наоборот записывать и воспроизводить вам в ухо абсолютно все, что происходит. И, соответственно, вы просто как бы отлично слышите собеседника или человека где-то там в кафе или там в магазине. И также плюс это повышает безопасность на дороге. То есть если вы где-то идете, переходите улицу, вы будете хорошо воспринимать, где вы находитесь и слышно будет машина или еще каких-то проезжающих людей. Высокий уровень шумоподавления. Здесь, в принципе, я думаю, что ни для кого не секрет. Для того, чтобы абстрагироваться от внешних шумов у единицы и поддаться именно музыке, то здесь, соответственно, можете выбирать режим. Основные особенности старшей модели b 76 есть... Очень известная технология именно в Елинке это технология Acoustic Shield, которая работает как шумоподавление микрофона. То есть вот в модели 76 присутствует 5 микрофонов, которые работают шумоподавлением и все неприятные звуки, вот шипение, звук ветра, он это все гасит. Для того, чтобы собеседник слышал вас максимально чит, четко и разборчиво. Значит, как я уже сказал, 5 микрофонов присутствует в модели BH76, в младшей модели 72-й 2 микрофона. Микрофона. Повторюсь, что здесь присутствует аудиокодек хайфа уровня APTX, Динамики здесь датской компании All Wolf. Датчане очень славятся с качества своих звуковых аппаратов. Вот, поэтому здесь выбирали максимально профессиональное решение. А интеллектуальная четырехуровневая динамическая система шумоподавления только для старшей модели BH76. И также есть датчики ношения. То есть если кто-то уже там, знаком с технологией, как вот у наушников AirPods, то есть как только вы надеваете гарнитуру, у вас воспроизводится музыка, если вы уже ее слушали. То есть вы снимаете гарнитуру, у вас ставится на паузу. Надевайте обратно, музыка продолжается. Очень удобно и плюс экономит заряд аккумулятора. Компания Yelink очень сильно гордится номинацией Red Dot в 2021 году. Получили номинацию за дизайн еще на тот момент. Модель была не выпущена, но вот именно дизайн очень сильно хвалили жюри. Еще раз отмечу, чем вообще отличаются друг от друга гарнитуры. Отмечу, что BH72 есть в конфигурации BH72 и серия Light. Light отличается только тем, что нет беспроводной зарядки. У BH76 в отличие от в модели младшие есть интеллектуальная система шумоподавления, аудиокоды хайфа уровня АПТХ, премиальная чаша, чаша, точнее, которая изготовлена из премиальных продуктов, из эко-кожи. Если мы смотрим на BH72, то здесь у нас идет просто пластик. И обращу ваше внимание, что у младшей модели есть индикатор занятости с двух сторон, то есть это вот идет лет индикатор снизу. У BH76 здесь идет по окружности лет индикация о том, что там человек в данный момент разговаривает, по линии. Вот. Также отличие идет в том, что в старшей модели больше количество микрофонов, шумоподавлением их 5 против двух. Дальше перейдем к следующей модели. Это так называемая гибридная гарнитура, называется UH, UH-38. То есть она достаточно сильно похожа на предыдущие то, что я вам показывал Bluetooth гарнитура. То есть вот это вот у нас идет классическая проводная гарнитура, но только с Bluetooth модулем. То есть здесь есть возможность подключаться одновременно и компьютер и к телефону. То есть к компьютеру мы подключаемся классическим способом по USB, к телефону мы подключаемся по Bluetooth. И вот здесь вот обратить внимание, есть возможность выбирать, с какого устройства работать. То есть, если у вас идет звонок, например, с телефона, у вас соответственно горит индикатор с телефона, который вы можете там автоматически, точнее не автоматически, а вручную переключиться на там нужное устройство. Если там с компьютера идет звонок, то переключиться на компьютер. Также отмечу, что здесь есть возможность переключить микрофон в режим mute. То есть, как только у нас микрофон смотрит вверх, то, соответственно у нас идет режим mute. Как только мы его опускаем, у вас включается микрофон. Также есть интересная особенность, что если, например, подняли мик штангу микрофона вверх и там, например, забыли про нее, у вас идет конференция, вы что-то хотите сказать, то есть вы начинаете говорить, все равно микрофон улавливает о том, что микрофон отключен, но вы пытаетесь при этом говорить, и он вам проговаривает прямо наушники о том, что у вас выключен микрофон. Вот, поэтому как бы не получится так, что вы там выключили микрофон, говорить, о а вас не слышат. уже какая-то система защиты она есть. А еще Хочу отметить, что у этой гарнитуры можно отстегнуть хвостовик, то есть USB-провод USB классический можно отстегнуть, у нас получается вот, такой вот, вот такая вот вариация, то есть у нас идут гарнитуры и пультик с прищепкой, который можно пристегнуть. И использовать как классический Bluetooth гарнитура, слушать музыку в дороге. Вот такой вот универсальный вариант. Переходим дальше. Хотел бы еще отметить про новинку, которая нас ждет в следующем году. Это модель BH71. Это Bluetooth моногарнитура. Она идет вот в таком кейсе. Очень вам, наверное, напоминает именно там классическим форфактор именно там моногарнитуры. Вот, вот в таком варианте мы ждем в следующем году. Следующее у нас идет VEG71 Workstation Pro. Если кто-то из вас, может быть, видел или слышал наши DECT-гарнитуры, у них есть тоже такая базовая станция, у которой там присутствуют различные функции для того, чтобы это использовать на рабочем месте. Сбоку у нас расположен USB-хаб вот для того, чтобы исправиться от лишних проводов на столе. Присутствует сенсорный дисплей, вот снизу такой вот прямоугольный, для того, чтобы можно было управлять настройками или там управлять, Вызовами, то есть, подключаться к там, компьютеру одновременно, и там, к телефону, может быть, даже к вот, нескольким устройствам, и управлять просто вот, соответственно, гаджетами зарядная станция и есть вот блок беспроводной зарядки для телефона или там для того же самого кейса с гарнитурой или там наушников других в принципе универсального устройство. и также есть э, спикерфон вот для того чтобы по -говорить или общаться и там проводить э, совещание. Это основное из того, что мы хотели вам рассказать или может быть даже о чем-то напомнить, поведать вам новое. Вот, поэтому если есть вопросы мы готовы ответить. Также напомню что сегодня с нами Стивен который может, может быть какие-то интересные вопросы послушать, узнать какой обратную связь или там, задать какой-то вопрос пожалуйста не стесняйтесь задавайте весь 76 амбишуры съемные на всех моделях вот эти вот все вот эти амбишуры они снимаются то есть если мы берем классические наши USB гарнитуры, там UH-серию, то там снимается достаточно просто система Bnet. Здесь э, амбушюра снимается, но чуть-чуть просто сложнее. Но все-таки эта функция присутствует, и в новом году, я думаю, что для всех вот этих моделей мы будем возить запасные амбушюры. То есть и там и для старшей модели 76 и для 72 и даже, в принципе, для, для UH-38 тоже форм-фактора не похожи. Время работы от аккумулятора Bluetooth гарнитура Работают в среднем 35 часов. Вот, под большой нагрузкой, не снимая гарнитуры, это где-то примерно 28 часов. В комплект идут разного рода неопреновые чехлы. Неопреновый чехол идет у нас для... Гибридные модели гарнитура USB. Что касается Bluetooth гарнитур, там уже у нас идут чехлы за чтобы чтобы с собой можно было бросить сумку и возить в путешествие куда-то там по командировкам. Еще вопросы? Значит, еще раз, наверное, пока думайте с вопросами, еще раз покажу светло-серую гарнитуру. В бизнес-сегменте это такая достаточно большая редкость. Все амбушюры, они подписаны на левую и правую. Здесь, в принципе, у нас идет интеллектуальная кнопки, то есть play, top, там вперед-назад, кнопка включения и так далее. Вот, если мы берем старшую модель то здесь все в принципе идет то же самое вот снизу там идет кнопка шумоподавления для того чтобы можно было переключаться между режимами для того чтобы ну, выбирать именно режим то есть прозрачный а там полупрозрачный или там максимально сильный время зарядки время зарядки примерно 40 минут опять же отмечу что 40 минут если мы заряжаем по проводу если мы заряжаем через станцию то это полтора часа так коллеги я так понимаю что больше вопросов нету. всем большое спасибо за то, что нашли время посетить и послушать. Всем хорошего дня, посещайте демо-зал IP-матики, выбирайте компанию E-Link, всегда готовы помочь, открыты к любым вопросам, поэтому всем-всем хорошего дня.